Привет, YouTube. Сегодня будем заниматься обработкой деревьев. Вот этого ядло не у меня. То есть вот до распускания почек обязательно надо дело обработать это. Да? Для этого я приобрел вот такую вот бортовскую смесь. У кого-то, кого нет, это медный копорос с добавлением инвестиций. Два пакета. Один вот такой а второй, это можно. с медным копоросом. Два пакета вместе составляем. Ну, я залил вот сюда вот уже, еще там бритну плавает. Засыпала она у меня потепление постояла. Вот стоялась перед тем, как употреблять, <свят> кажется, Надо его разболтать. Тем это дело надо процедить. Беру вторую емкость. Беру вот такую вот материю, какую-нибудь тряпочку ненужную. Вот сюда вот я. это уже по-русски говорится без понтов и смесь у нас готова, теперь прямо можем разбрезать значит поначалу я применял вот этот насос чудо техники говорится специально раз набрал понтов туда есть, а потом подумал-подумал, что я постоянно мочуя с ним вот такой компрессор, вот, то есть компрессором вполне можно обрабатывать при наличии данного закольца. вот и распыляю его таким вот неубиваемым пистолетом, он у меня и красит и все делает кольца 77 -го года выпуска МАДА-Н-ЮССР на нем вот такая вот беда, которая не подходит к шлангу, конечно, Но вот я, я, я, я взял новая система это вот, ну, не новая же старая вот прикрутил то есть здесь резьба все аккурат подходит система тихо ну, сперва дальнюю сторону надо обработать а потом ближнюю ну, желательно сверху начинать конечно но я так попробую просто покажу забивается часто потому что осадок идет вот такую вот я тряпочку беру типа сеточку туда вниз раз и вот так вот его поместил все осадок конечно, надо будет делать в безветренную погоду. Ну, если ветер немножко есть, надо сопрячь, кажется, цветение и погоду. Вот и вечером обязательно. Потому что днем оно быстро сделала высохнет, она начала это хорошо. Вот я как раз два-крата Всем спасибо за внимание, хорошего урожая, подписывайтесь на канал, всего хорошего.